Вариант первый. Больше работать или, или, или найти более оплачиваемую работу. Вариант второй. Стать специалистом. Например, вы, я не знаю, профессиональный там, не знаю, танцовщица, да, можно пойти танцевать не в каких-то там например, там танцевальных кружках, а пойти танцевать в ночные клубы. Да? Другой вопрос. Там приходится танцевать, может быть, не так приятно, как вам хотелось бы. да, Может быть, кто-то будет оценивать скорее там, вашу фигуру там, и так далее. то есть Будут какие-то минусы, но при этом можно зарабатывать больше денег, как специалист. Второй вариант, например, вы работаете, там, не знаю, стоматологом. Да, можно устроиться в более дорогую клинику, вам будут платить процент от сделанной работы. Это будет больше денег, чем в государстве клинике безусловно но другой вопрос что а, здесь можно очень много работать и в принципе гораздо больше зарабатывать но при этом вы будете поглощены полностью своей работой чтобы заработать больше и люди которые работают на а, вот именно становятся специалистами то есть это вид там видеооператор а, там специалисты по ногтевому сервису а, люди которые Занимаются фотографией, там, косметологи, то есть массажисты, там, танцовщицы, да, или танцовщики. То есть люди получают доход ровно такой, сколько они проделали работы. Сами. И, как правило, ну, мне там один парень знакомый говорит. Ты знаешь, Алексей, у меня все очень в порядке с деньгами. То есть я накачал свою фигуру и я танцую в ночных клубах. В общем-то он хороший там стриптизер, очень оплачиваемый. И говорит, я очень неплохо зарабатываю там за ночь, очень неплохие деньги. Есть еще всякие левые. Я не спрашиваю, каким путем он добывает свои левые. Но такой вопрос, а что будет, если у тебя сломается нога? Вот завтра ты со сломанной ногой. Какой у тебя будет доход? Ну вот так случилось. То есть, человек не может получать деньги, не работая, вообще никак. Он, во-первых, полностью погружен на своей работе, и пока он молодой, красивый, он танцует, он там нужен кому-то более или менее, да? А когда он вдруг сломал ногу, извините, подвиньтесь, да. То есть, точно так же со специалистами почти в любой профессии, то есть, если у вас не хватает рекламы, если вас, может быть, подвинули с вашего какого-то популярного насиженного места, то... Многие адвокаты э, настолько круто стали профессионалами вот, в своей адвокатуре, что они все время заняты, и у них нет возможности просто, грубо говоря, выехать в отпуск, потому что они все время работают. Потому что в отпуск выехал, потерял дорогое дело. А дорогое дело, ну, грубо говоря, там, за приличные деньги вести какого-то какого человека, защищать, например, да, адвокат. Поэтому э, специалистом стать можно, и единственный здесь сумасшедший минус – это вообще никакого времени. То есть ровно э, все зависит от вас. Сколько вы уделили времени работе, столько вы заработали. Знаете, те, кто не зарабатывает ни копейки, думают, это это классный путь. Он классный до тех пор, пока не появляется семья, Пока у вас все здесь не, ночной, не, не получается хорошо. Когда понимаешь, что все хорошо, денег много, а нет вообще времени. Э, грубо говоря, с ребенком сидит сиделка, которую еще неизвестно, как сидит. Да, э, продукцию, продукты питания нет возможности нормальные купить. Их привозят домой. Какие-то... Да? То есть нет возможности там сходить, ну, нормально съездить на отдых. То есть человек понимает, что он живет жизнью своих клиентов. Вот, вот тогда человек задумывается о том, чтобы может быть организовать какой-то следующий свой собственный бизнес, при котором он может задействовать труд других людей, чтобы какая-то некая система работала на него.